Привет, я Энни Мэджик. И в прошлую пятницу вышла первая часть трехдневного влога из Шотландии, куда мы поехали с девчонками на Эдинбургские фестивали благодаря организации Love Great Britain, которые нас туда пригласили как блогеров. Ссылку на них, как и в прошлый раз, я оставлю в описании. А мы решили в шутку назвать эту поездку Ай-Девчонки. Я не могу. И это вторая часть нашего эпичного путешествия. И уже в эту среду выйдет третья, последняя. Каждая часть это один очень дикий и насыщенный день. Так что скорее ставь лайк, если ждешь старых рубрик, пиши в комментариях на какие именно темы ты хочешь видео и погнали и не забудь подписаться на мой инстаграм потому что там из сторис ты можешь узнавать все новости самым первым и я там пишу душевные посты и вообще ну пора уже подписаться на мой инст ну ну серьезно ну я проснулась и сейчас пойду на завтрак короче ребят видите что здесь лежит хагис написано вот это я так понимаю хагис это традиционное шотландское блюдо которое они едят на завтрак либо это блэк-пудинг, это черный пудинг, я не знаю, если честно, что это такое, даже из чего оно сделано. А хагис, если вы не в курсе, это что-то типа, типа это как бы жареная кровь, что ли, или что-то такое. В общем, я это еще никогда не пробовала, можете написать в комментариях, кто ел это и знает, что это жареная кровь. Серьезно? Смотрите, для некоторых на завтраке в отделе хлебушка есть нутелла. Кто любит нутеллу, напишите. Всякие утренние еда, типа хлопья, фруктики и все такое. А вот тут вот красные бобы, точнее бобы в фасоль в томатном соусе. Везде всегда есть. Но почему-то нет каш, правда, никаких. Это это странно. Странно. Могу сейчас сограть посмотрите в интернете. Родина овсянки именно Шотландия. Шотландцы предложили англичанам давить вот эти вот семена, которыми они кормили лошадей, и типа их кушать. Так в чем проблема? Я взяла себе еще вот такие вот булочки, круассанчики с кофейком. И у них здесь очень часто на завтраках подают вот такие вот штуки. Типа жареные треугольнички такие На вкус это просто жареное тесто Вообще нет ощущения, что это что-то мясное Скорее что-то бобовое Может быть стоит попробовать это еще где-то Потому что я не поняла, что на вкус это какая-то Кровь или мясо вообще Мы живем вот в таком вот номере Ну, не обращайте внимания Я же Magic, у меня как всегда беспорядок Очень просторный, хороший номер С вот таким вот окошком Кроватка у меня большая Такая просторная для меня Одной, вот такой вот шкаф куда складываются все одежки. Конечно же, они у меня здесь несложные, потому что у меня вот так вот валяется чемодан, и вещи лежат просто на кровати. Да, это про меня! Вот эта дверь вот так вот взюх, взюх, ездит. И вот здесь э, ванная комната с туалетом, с душем. Добро пожаловать в Эдинбургский Меркурий Хэ. Да, ладно. Мне сказали, что вот эти Танекс Чоколад Мэллоу, короче, вот эти вот зефир, что ли, там, я еще не пробовала. Это, типа, тоже такие, ну, вот, местные... А, вкусняшки шотландские, известные Если быть нормальной <как> Если быть нормальной девочкой-блогершей Я такая должна сумочку Сегодня я не беру, а беру вот такой вот рюкзачок Сегодня с собой Я так не умею Ладно, погнали Смотрите, ребят, какое здание офигенное Просто такое мрачное, старое И сегодня у нас экскурсия С самого утра В Эдинбургский замок Смотрите, сколько народу тут. Стадион, на котором, кстати, будет проходить сегодня вечером военный парад, и мы идем на него. Это тоже часть фестиваля. А, так прикольно, такое странное чувство находиться посередине стадиона. Мы сейчас находимся уже на территории Эдинбургского замка. Это старейшее здание, вообще памятник архитектуры. Огромный, красивый, и очень много... Э Детей из Китая. Нам раздали аудиогиды на русском языке. Короче, набираю я номер один, потому что это остановка номер один. И отсюда нам начнут рассказ. Погнали. Вот это технология. замок по официальным данным был построен в 11 веке. Можете себе представить? Просто 11 век. 11. Если учесть, что сейчас у нас 21 век. 21. Какой век? 21 век, то это было 10 веков назад, один век это 100 лет, то есть тысячу лет назад, ушка. Как вообще можно было там во что-то целиться, мне интересно Она настолько тяжелая, что я не знаю, сколько человек должны были ее передвигать Смотрите, как красиво такой витраж просто вообще И там флаг, кстати, британский А вот это вот здание, это коронная комната, в которой хранится корона и камень судьбы Который был из Лондона привезен в каком-то типа 17 веке, что ли И там нельзя снимать Тысяча лет назад, да, тысячу, десять раз по сто Здесь жили люди, ходили по вот этим камням, находились в этих да-да-да, тут есть ДНК какого-нибудь короля, графа, а еще кого-нибудь. Мини-частичка Мини его, молекула, можно заразиться чем-нибудь. Тюрьма Эдинбургского замка. Пахнет подвалом. Представляете, здесь каких-нибудь духи заключенных. Зачем, интересно, может здесь еду подавали? А может быть как окошко такое. Наверное, точно Потому тут -то догрелась грелась. Или жгли кого-нибудь. Жгли кого Добрая века такая, или лежит, или тут сожгли кого-нибудь. О, серьезно? Да, под а замок туда спускаешься. Валяется? Там, там сено, там сено, там видимо они на сене спали. Спускаешься вообще, по вот этой лестнице. Я не знаю, видно ли вам на камере, здесь очень темно, но посмотрите. Ой, блин. Это куда такой подъем? Вообще. А я смотрю фильм ужасов. <смех> вот здесь вот спали эти заключенные на тряпках. Это получается камера, в которой они жили. Блин, это так жутко реально выглядит вообще. Это их стол. Зачем вот эта вот стена и под ней такие ступенечки? Может, они тут сидели такие, тусовались или туалет? Где у них был туалет, серьезно? Здесь, наверное, так воняло. Я в шоке. Крыса. Выходим из вот этих вот ворот. И сейчас мы отправляемся кушать. Ребята, секундное включение. Еще одно включение, ребятки. Музыкальное. Кушать устриц Короче, ребята, мы вот в таком вот коридорчике Я Не знаю, там видно вам что-нибудь сейчас Тут достаточно мрачная такая атмосфера, темно Смотрите, там такой орел, свечи горят Тут даже пароль от Wi-Fi Прям все как я люблю. <сẽ> Темно. 30, сейчас мы будем <с answers> ты потом скажи, похожи снова на селедку или нет. Я их только что залила, что сейчас зашли. Да, похож на селедку. <с answer> или лимончика не пожалела. Поснимаем, <с inches> <с��> <с Mine> <с punish> ну. <сур> давай второй раз. <сур> <сур> Кто из вас ел? Утрицы, напишите, на что они для вас похожи. Первый раз, вот, вот, что есть? Если... Вот чем а вообще мы Ну чтобы, ну, чтобы что она, пролез... она просто, да, пролетела, не все. Как собля. <связь> <связь> <связь> это тоже надо <надъясни> есть. Да, а, конечно, да. В это, этом-то да. Какие это впечатления это для первого для раза? У тебя еще вторая <связь> там? Очень солененько, довольно специфично. Единственное, что смущает ее вид, но по вкусу неплохая. Похоже на селедку. <связь> нет. Нам. Принесли основные блюда. Смотрите, у тебя гребешочки? Да. Гребешочки. Еще одни гребешочки. Я не знаю, что это. Это стейк Это стейк из цветной капусты с яйцом на пюре из семей деревьев и немножечко островое. Это я заказала. Я тебе заказала. Ризотто, треска и что у тебя У меня тунец. Треска и тунец. Короче, мы ням-ням. Шотландское печенье и риски. Шотбред называется. Шотбред. Ой. Смотрите, какие понечки В Из своей же шерсти Милота. Нет, блин Из овечей Из шерсти своих друзей Короче, ребята, мы наткнулись На блошиный рынок большой Который вдруг образовался на одной из улиц и здесь продают всякие такие прикольные штуки виниловые пластинки я купила себе еще один крестик вот такой потом покажу как он выглядит и клипсы прикол продаются всякие украшения старинная посуда всякие предметы декора одежды всего и тут много-много маленьких магазинчиков у меня же Дырок в ушах нет, потому что раньше были туннели, и я их зашивала, и до сих пор не решаюсь сделать в ушах дырки все-таки. Но зато я купила себе клипсы вот такие вот. Я купила вот такие клипсы черные еще, и два вот таких кольца. Сейчас поменяю парочку колец на вот эти два. 650 рублей. Я взяла еще клипсики, только теперь золотые, золотые с, с красным. Идешь такой по улице, гуляешь, гуляешь, раз такой хлеб, ну, думаешь, прикольно, хлеб продают, а потом читаешь. Free bread то есть бесплатный хлеб. Это бесплатный хлеб. То есть, ты можешь, если у тебя нет еды или хлеба, ты просто прийти и взять хлеб бесплатно. Free food area open to all. Короче, это означает, что здесь бесплатная еда для всех. Ее сюда задают люди, не только еда, кстати. Эти вещи сюда сдают люди, чтобы эти вещи не выбрасывать на помойку. Они их сюда привозят, то, что им не нужно уже, например, в том числе хлеб там старый, который у тебя э, ты не хочешь есть. Сюда может, наверное, любой как бы бездомный прийти покушать. В общем, это капец. А еще ты можешь что-то принести и забрать себе. Фишка в том, что они за безотходное производство. То есть э, вот надпись и какую-то одежду, то есть не выбрасывать ни книги, ни одежду, ни хлеб даже хлеб не выбрасывать а приносить сюда и отдавать просто людям А какой кайф просто такая классная машина и в ней собака смотрите У -у -у. мы просто хотели дойти до отеля но в Эдинбурге невозможно просто дойти до дому ты все время хочешь куда-нибудь повернуть что-нибудь посмотреть и поэтому мы на мостике блин на мостике Многие из вас знают про Лохнесское чудовище Соответственно знают, что существует Эээ, тихо, э, красный Короче, в Шотландии Лох это озеро и Есть, например, и когда говорится Лохнес Это значит озеро под названием Несс Это озеро Несс Это не озеро Лохнес Короче, мы сейчас просто взяли и приехали На Лохнесское озеро Я сейчас вам его покажу Чайки, чудовищ, как вы видите, нет, уточки вот на берегу ходят Простите меня за шутки Сейчас мы просто на небольшом кан... Да, блин, лох, ветер, блин, лох. Стой, стой, не лети, нет, я не, нет, нет. Лох, как ходят инстаблогеры на фестивале военных оркестров. Она, она себе просто военного собралась. А собралась. У меня да. просто она просто кошек. хочет найти чувака с волынкой. Ага. Мы едем, сейчас я скажу куда. На... Look, the Royal Edinburgh Military Tattoo. <с Euros> это Королевский эдинбургский фестиваль военных оркестров. У -у, я сказала У -у. это. Чайка. Лох, идем мы на тот самый, который я назвала фестиваль, Иду до этого в ресторан Тот самый, Лох, мы не сговаривались, кто как будет одеваться, там фишка в том, что нужно надеть что-нибудь темное Короче, чтобы не было ярких пятен, если что, я как бы одену черную толстовку, да, вот так вот, не, чтобы я решила против, не то, чтобы я такая, типа, а вот вы все будете в черном, а я в розовом. Посмотрите, как кто нарядился. Просто посмотрите на эту компанию и оцените Что? нашу схожесть. Просто только втроем. Юля. Юля, да, вообще норм. Вика. Норм. Я. Как мне уже сказали, как всегда, чё, как всегда? Лох ты. В всегда я в крайность так что я как всегда крайность. И вот девочки тоже нарядились. Просто кто-то думал, что идет на тату фестиваль. Короче, мы снимаем сериал. Мы будем вот Эпо, типа Ай девчонки. Ай девчонки. Ай девчонки. Это леди чайка. Все, короче, девочка вино. Ты что Я вич, вич. Уич. Это будет девочка скром... скромняшка называется. А, Короче. Выбираем себе рыбу. Пс. Пс. Пс. Пс. Короче, похоже, мы не будем снимать кино. Че? Извините. Мы уже пришли, ребят. Все. Хотя русская мясо режет, режет мясо. В общем, нам принесли всякие вкусняшки. У меня ризоту. Ну да, ничего нового. Еще. А у тебя что, Катя? Какая-то красота Рассказ. просто вообще. Да. Ой, прикольно, выглядит. А у тебя ведь тоже из да? Это тот самый хагис, который я пробовала на завтрак. Он выглядит здесь совсем по-другому. Это вот, на а. М -м -м. Прикольно. Ой, лох, я не знаю, видно вам что-нибудь или нет. Но это пипец, просто пипец, такое ощущение, что мы на концерт идем чей-то Медиа, мы медиа, мы проходим без очереди вот этой вот дикой Я Но надеюсь Мы даже вообще это... везде без очереди мы вообще русские Это невозможно и пенсионеры стоят в очереди, а вы Сейчас тебя эту медиа какую-нибудь бабушку сорвет, он скажет, я медиа Я Аня Мэджик Я показала, и меня пропустили и я показал, и меня пропустили. Не слушайте. Это шоу считается одним из самых классных на фестивале, одним из самых офигенных, огненных, масштабных, потому что сюда приглашены музыканты из самых разных стран. Они все будут вот здесь делать это шоу. Блогерки. Блогерки с айфоном. Пожалуйста, вы меня бесите, что не хотите фоткаться. Лав. Hate, love, true. Hate. Не <Leah gaz peine languages�> <Scientists> uh, Лучше не разговаривать, когда идет само выступление. Типа мы будем людям мешать. Короче, нам предложили посмотреть парад сверху. А дальше я лох, и у меня села батарейка. Но, в принципе, день закончился. Зато следующий день был капец какой, и ты увидишь его в среду. Ставь лайк, пиши комменты, и иди смотри ролики на других моих каналах. Ссылки в описании до пятницы. И на Инстаграм, блин, подпишись уже.